Лена Миро, как всегда, отжигает. Меня читают красивые люди. Публикация «Тысяча и одна рюша». «Тысяча и одна рюша» – примерно так выглядит разведенная Ксения Амарова, которая хочет быть нарядненькой. Мне не высказал модный стилист. Такое ощущение, что платье из отдела тысячи и одно платье с рюшами. К стилистам и прочим модным экспертам я часто отношусь с а, скепсисом. Но тут нельзя не согласиться с подобной оценкой. Зачем Ксения Рюша носит рюшечки? Я думаю, что несмотря на частые путешествия, в душе Ксюндель осталось на бревне дома два. Больше рюшей, больше украшений, чтобы зритель видел авторитет ведущий. Зачем? На руке у нее четырехкомнатная квартира в Кемерово. Очень образно оценил стоимость погремушек синий стилист. Зачем, зачем? Надо. Ну, чтоб все видели, что можешь себе позволить. Могла бы что подороже купить. Купил бы, да и напялила. Все лучшее, все самое дорогое, чтобы увесистые. Смотрите и завидуйте, как я пришла к успеху. Это основной посыл Ксюндель при выборе гардероба и украшений. Но я думаю, что есть и другая причина столь вызывающих рюшек и яркой безвкусицы. Ксюндель хочет всегда быть готовой к судьбоносной встрече с женихом. Мало ли, где он появится, кто знает, где персекутся дорожки. А тут, как тут, Ксюх нарядные. Стоит красивая такая и готовит поразить своим праздничным внешним видом. Ну, красотой-то поражать уже поздновато, так хоть за платье зацепится взгляд потенциального жениха. И это правильно, жениха можно встретить где угодно, в очереди в пятерочке, на заправке, ну там по пути на рынок. Я слышал даже в пробках знакомиться. А вы где знакомились со своими? Поможем к Сюнделю с выбором локации для поиска жениха? Роспро специально для сайта Life Journal. Автор публикации Лена Миро. Меня читают красивые люди. Публикация 1001 рюша». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всего вам доброго и до грядущих встреч.